Замещающие облигации. Раз всех приветствовать. Сегодня поговорим про такой инструмент, новый инструмент на нашем рынке, который появился. Это замещающие облигации, которые пришли на смену еврооблигаций. Для чего нужен, что это за инструмент, кратко расскажу. И самое главное, что в данном видео я хочу уже практически показать, как этот инструмент можно приобрести и что для этого нужно сделать непосредственно в терминале QUICK. Потому что про замещающие облигации достаточно много написано, рассказано. А вот именно конкретно, где их найти в квике, как купить, что для этого сделать и где подвох. Вот об этом как раз я в данном видео постараюсь э, кратко рассказать и тоже приобрету э, при вас на ваших глазах облигацию, если позволит ликвидность, которая будет у меня как альтернатива наличной валюты. Перед тем, как продолжим, не забудьте подписаться на телеграм-канал. Найти ее можно трейдинг с КБ-робот, трейдинг по-русски, КБ-робот с латиницей. Там я обязательно публикую всю информацию по рынку и э, все ссылки на все новые видео, которые появляются на YouTube-канале. Итак, облигация, или еще называют бандами или нотой, это э, ценная бумага, владелец которой, то есть вы покупаете облигацию имеете право, поговорный слог получить ее номинальную стоимость деньгами ну или и, иной какой-то эквивалент и также эта облигация предусматривает право вас как держателя как покупателя на получение некого процента купона от ее стоимости то есть вот это вот самое основное то есть доход от облигации смотрим складывается из разницы между покупкой точнее продажи и покупкой то есть если вы продали дешево Купили дороже, от этого у вас будет убыток. Но вы получаете купонный доход. И самое основное, для чего берут облигацию, это получение купонного дохода. Потому что облигация достаточно стабильный инструмент, в отличие от акций компании. Но мы не берем сейчас какие-нибудь дефолтные компании, дефолтные облигации. То есть облигация это стабильный инструмент, с которого вы стабильно, постоянно, в оговоренные сроки получаете некий процент от ее стоимости, купонный доход. Вот для чего ее приобретает это ваша выгода для компании для чего это нужно это источник финансирования когда компании нужны деньги она выпускает облигации а вы соответственно ей даете деньги в долг это фактически для вас это будет покупка облигаций, это аналог банковского депозита но в отличие от банковского депозита здесь вы в любой момент можете эту облигацию на рынке на биржевом рынке продать и от нее избавиться при этом вы не потеряете проценты а вот если вы в банке будете вкладывать делать вклад вы там оговариваете срок например расклад на 3 года вам через два с половиной года потребуются деньги вы фактически проценты как правило теряете за два с половиной года а здесь нет облигации ваш фактический доход начисляется ежедневно облигация в 99 процентах случаев это более выгодно чем банковский депозит кратко по классификации есть краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Классификации есть по тем имитентам, кто их выпустил. Они бывают государственные, так называемые АФЗ, облигации федерального займа. Бывают муниципальные, которые выпускаются муниципальными образованиями, и корпоративными облигациями. Вот Газпром, Сбербанк. Сегодня мы будем говорить про Газпром больше. Про их, их будем покупать замещающие облигации. И по типу дохода. То есть разные типы. Бывает дисконтная, то есть безкупонная, но тогда вы ее покупаете а, с дисконтом. То есть купили за 500, ну, не знаю, 900 рублей, а потом отдадите ее, вернете обратно и получите 1000 рублей. То есть вот это дисконтная. Либо с фиксированным процентом, вот купили за 1000 рублей, получаете там 10% годовых. И эти э, проценты выплачивают там 5% через полгода, 5% еще через полгода. Ставка может быть плавающей. Например, сейчас вы получаете 10% в годовых, следующие да, полгода вы получаете ставку там, 8% годовых, потом, например, 11% – это все может меняться. И тип дохода с амортизацией, когда частично э, погашается часть э, облигаций постепенно. Есть, ну, сейчас это не принципиально. Э, более подробно, конечно, здесь надо… Но это кратко вот такая классификация, которая присутствует. Теперь переходим к замещающим облигациям. Что это такое? Это долговые бумаги российских имитентов, которые выпустились взамен еврооблигаций. Попали под санкции ограничения страны недружных стран наши клининговые центры, и поэтому нет возможности выплачивать в валюте купоны по еврооблигациям. И для этого выпускаются замещающие облигации, которые уже имеют российскую юрисдикцию и здесь уже не завязаны на европейских эти облигации имеют полностью российскую юрисдикцию и уже никак не завязаны с санкциями. Все это происходит как бы внутри российского контура. То есть здесь все внутри, никаких внешних выплат нет. Этот инструмент на текущий момент это новый инструмент и он представляет интерес. Сейчас мы кратко его плюсы и минусы тоже рассмотрим. Во-первых, как можно получить эту облигацию? Первый вариант это, если у вас были еврооблигации, то через эмитента и как какие-то компании, которые выпускают замещающие облигации, они автоматом могут попадать на ваш счет. Но это нужно уже уточнять непосредственно а, у вашего там, брокера, эмитента, какая процедура, что вы приобретали. Там, если вы через какую-то компанию приобретали, то, соответственно, связывайтесь с компанией. И второй вариант, который сейчас в момент присутствует, это купить ее просто на московской бирже, выпуски, которые произошли. Точно знаю, что есть были выпуски замещающих облигаций у Газпрома, Лукойла, Металинвеста, Пиксов, Комфлот. То есть вот эти компании, компании на текущий момент достаточно стабильные. Едва ли это в ближайшее время какие-то здесь будут дефолты. Поэтому вот эти, на эти облигации можно обратить внимание. Посмотрим сегодня в стакане, насколько у них хорошая ликвидность. Кратко, плюсы-минусы данных облигаций. Плюс, ну, очевидно, здесь нет санкционных рисков, потому что все вращается внутри российского контура финансового. Доходность вы получаете при этом в иностранной валюте, что очень хорошо э, на текущий момент, потому что что будет с рублем дальше, достаточно такой вопрос подвешенный. Возможно, будет э, инфляция, э, рубль может обесцениваться, а вы доходность получаете в иностранной валюте. Налоговый льготы есть у вас, если вы больше трех лет держите. И можно купить и продать реально в стакане ее на бирже без всяких проблем. Точнее с проблемами, но это мы посмотрим а, как раз от ликвидности. Из минусов. Доход в валюте, а выплаты вы получаете в рублях. То есть опять же у вас а, налоги вы платите в рублях. И может так получиться, что сильная девальвация и весь у вас купон обесценится. Ну, это достаточно сильно должно быть. Рубль должен в два раза подешеветь. Вот тогда ваши купонные доходы фактически уйдут на налоги. Такая вероятность, в текущий момент она э, не такая большая. Нестабильность курса. Да, это есть. Ну, плюс вы, поэтому и хотите получать доходность в валюте. Вы хотите завязан быть на валюту. И основной, основной минус это, конечно, опять же, низкая ликвидность в стакане. Ну и плюс доход, конечно, вы доход получаете в рублях. Если вы хотите их потом опять перевести в валюту, вам нужно самостоятельно все это покупать, приобретать ее как-то на бирже. Вот что а, кратко из плюсов и из минусов. Ну и теперь давайте уже непосредственно перейдем в терминал Quick и посмотрим, а, что это такое, где их найти, а, как их приобрести. Я вам покажу на примере терминала Quick от компании Открытия. Компания компании Открытия у меня была а, куплена наличная валюта и сейчас я на части из этой валюты приобрету а, для примера замещающие облигации. Давайте посмотрим. Итак, чтобы у вас приобрести облигации, вы должны, соответственно, иметь валюту на своем счету на фондовой секции. На фондовой секции вы их покупаете и туда нужно перевести валюту. То есть валюту вы можете реально купить просто в стакане на валютной секции, затем перевести на фондовую секцию. Но ну, вы должны обращать внимание, что вот сейчас открытие, например, с меня зазимает 5% комиссии, если я покупаю валютно валютной секции. То есть если я хочу спекулировать, мне не выгодно уже это делать валютой ни в каком а, образом, мне, конечно, выгодно бессрочные фьючерсы на валюту покупать. Если у вас есть валюта на валютной секции, вы раньше приобретали, то вы можете ее перевести с валютной секции на фондовую. На тот там, счет или субсчет, который у вас, на котором хотите купить замещающие облигации. И э, с него уже покупайте. Теперь давайте посмотрим, а где ее найти. Вот текущие торги и таблица. Мы делаем правой клавишей мыши «Редактировать». И здесь ищем у нас э, облигации в, э, в евро или в долларах, все, что вы хотите. По-моему, есть и в фунтах. В фунтах, по-моему, только есть у «Газпрома». Но ну, сейчас могу ошибаться. В евро тоже есть у «Газпрома» облигации. Но в долларах гораздо больше выпусков. Вот давайте. Московская биржа, фондовые. Так, «Т» плюс облигации, расчеты в долларах. Вот смотрим. Вот сколько здесь есть облигаций. Они не все замещающие. Соответственно, вы их добавили. Я часть вывел. И здесь смотрим, вот в текущих торгах у нас есть такие инструменты, как вот «Газпром», «Газпром Капитал. удобно вывести колонку «Инструмент», и здесь вы видите, вот, например, для «Газпром Капитал, тут в явном виде видно «Газпром Капитал ООО», «ЗО», то есть замещающие облигации, дальше идет год погашения, 23 год, 23-й, 24-й и так далее. Давайте посмотрим. Дальше у меня колонка цена, валюта номинала. Вот, кстати, смотрите, вот Газпром у меня выведена. Видите, валюта номинала есть евро. Вот я ее сейчас выделяю. Смотрим на график, смотрим стакан. Сделочки-то проходят достаточно редко. Вот мы видим, что цена последней сделки 0. Это означает, что сегодня еще не было ни одной сделки. Время последней сделки тоже 0. Ни одной сделки не произошло. Купить такую облигацию будет большая проблема. Тем более продать. В британских фунтах тоже ни одной сделки сегодня нет. Хотя уже время почти 2 часа дневной клиринг. Снова в евро. А вот в долларах, покошение в двадцать седьмом году, мы видим, что сделка произошла всего лишь 10 минут назад. То есть, если посмотреть на график. Да, объемы, конечно, здесь не ахти какие. Там по 18, там по сколько-то 34 сделки но они проходят они проходят постоянно сегодня достаточно много уже сделать прошло и если мы видим стакан здесь 07 процента ну конечно большая большой спред значит кратко кто не знает говорю что облигации торгуются в процентах от номинала какой номинал всю здесь можно посмотреть в таблице но давайте вот посмотрим газпром вот здесь цена последней сделки валюта номинала доллары вот здесь вот время последней сделки недавно было. Дата выплаты купонов потом идет. Погашение когда? 27 год. Размер купона это в долларах 24,75 это долларах и э, длительность купона 181 день. То есть два раза в год по 25 долларов вам на тысячу э, на одну облигацию выплатит до погашения 1500 дней. Накопленный купонный доход. Это 18 долларов, которые вы, которые вы оплатите при покупке, но при продаже они у вас как бы не исчезнут. Дальше смотрим э, код класса, код инструмента. Обратите внимание, все замещающие облигации имеют э, вот здесь вот э, префикс как бы RU. То есть они российской юрисдикции. А вот мы видим ниже с X начинается, это еврооблигации, То есть они не замещающие. Это вот ру, признак того, что это все вращается уже в России. Код класса, оборот за сегодняшний день, ну, и оборот 93 тысячи, объем в обращении, номинал 1000, 1000, соответственно, долларов, 1000 долларов. И оценочная доходность 5 с небольшим долларов. Ну, в общем-то, неплохо получать 5 долларов, точнее 5% на... Свой доллар, потому что у многих, я уверен, что сейчас лежат они под подушкой дома в сейфе. Но вот здесь я как бы эти вещи разделял, потому что иметь наличные доллары, возможно, в текущей ситуации это неплохая идея. Но иметь доллары, которые у вас тупо лежат на брокерском счете, вот это не очень хорошая идея. Лучше на них хотя бы получать, если вы хотите доллары держать, лучше на них получать хотя бы 5% годовых. Это гораздо эффективнее. Поэтому несмысленно их просто держать на валютных брокерских счетах. Поэтому, если у вас есть доллары, то вот такой вариант покупки евро замещающих облигаций. Так, посмотрели. Итак, ликвидность есть, стакан есть. Значит, видите, вот э, цена меняется достаточно высокая волатильность от 100 процентов до 99. Ну, процент, процент даже больше, полтора процента волатильность. А вот за сегодняшний день э, посмотрим дальше. Uh, ну вот, в последнее время uh, доходность увеличилась. Доходность увеличилась, потому что, видите, он торговался по 103% от номинала, сейчас 99%. То есть вот, когда вы видите ЗО, uh, замещающие облигации, то вы сразу можете сделать, что вот она есть. Совкомбанк uh, тоже номинация в долларах. РУ. Uh, Идет префикс, но тут нужно смотреть. Как бы не всегда все так очевидно, нужно уже уточнять конкретно. Вот по этому выпуску. Вот по этому коду инструмента вы можете проверить и уточнить, что это действительно замещающая облигация. Но вот тут видно, что совкомфлот нет стакана, нету графика. Ну, собственно, такая же ситуация будет и на еврооблигациях. Может быть, стаканы есть, а сделок нет. По Газпрому, как мы видим, вот рублевые облигации 2027 год торгуется и вот есть четвертый год погашения как видим тоже здесь есть очень хорошая ну, есть торговля тоже спред не очень большой даже он здесь меньше а здесь почему она стоит 113 процентов от номинала ну, потому что э, у нее смотрите купонный доход так э, в два раза выше то есть купонный доход 43 доллара вот поэтому соответственно у вас купонный доход каждые полгода у вас выплачивается больше, то она соответственно будет стоить дороже. А ценочная доходность, она приблизительно вот одинаковая. Видите, все в пределах 5-7%. Ну, я буду вот эту облигацию, мне понравилась с погашением в 2027 году. Давайте я значит выбираю, я уже перевел деньги с валютной секции на фондовую, выбираю один из субсчетов, где у нас у меня есть финансы, и давайте я сейчас сначала проверю. Да, заявка у меня а, успешно выставляется. Так, все. Все, вторую я не могу купить. У меня сейчас я на фондовую секцию перевел только под одну заявку. Естественно, я выставляю сейчас ее сюда. Так, а вот проблемка небольшая у меня возникла. А, потому что мне не хватает денег, чтобы погасить а, купон. У меня есть накопленный купонный доход. И чтобы его не хватило денег, я должен, соответственно, выставлять а, вот приблизительно здесь а, свою заявку. Все, то есть вы должны понимать, что стоимость вот эта складывается из стоимости а, покупки и плюс вы оплачиваете накупленный купонный доход. Ну, и так работает облигация. Поэтому а, цену, которую вы здесь видите в стакане, вы заплатите чуть больше. Если накопленный купонный доход 0, то есть только произошла выплата, то соответственно именно ту цену, которая в стакане, вы и заплатите. Поэтому у меня небольшая проблемка возникла. Но вы видите, что мне просто сейчас надо будет перевести немножко еще долларов сюда. Буквально несколько долларов. Видите, вот 90. Фактически мне нужно 19 долларов приблизительно заплатить дополнительно той стоимости, которую я вижу. Все, я сейчас их переведу. И, соответственно, уже тогда я смогу вот эту заявку свою поставить э, и сюда ближе э, первым встать в стакан и купить, соответственно, эту облигацию. Но принципиально ничего не изменится. Вы, соответственно, вот сейчас я выставил по 98%, то есть я выставил по 98% от номинала, то есть 980 долларов мне потребуется, э, с меня спишется, и плюс э, накупный купонный доход. Все, то есть э, у меня сейчас 1000 долларов, и вот у меня как раз получается, вот я могу передвигать, до какого-то момента все дальше не могу вот То есть у меня 1000 долларов приблизительно на счету как раз вот мне сейчас около 1000 долларов и потребуется при такой цене ближе поставить я заявку не могу Все, после этого вы просто покупаете эту облигацию она у вас замещающая облигации находится она номинирована в долларах но все доходы вы будете получать в рублях я соответственно сейчас тоже это сделаю, и когда выплаты ближайшие будут, а ближайшие выплаты, выплаты дата выплаты купона, это будет в марте, посмотрю, как все это произойдет, и что еще удобно, здесь в автоматически, поскольку получите все в рублях, вы автоматически у вас брокер посчитает ваш налог, вам не нужно будет дополнительно высчитывать, как, например, при получении дохода на валютной секции. Спасибо всем за внимание. Если видео понравилось Обязательно поставьте лайк, надеюсь, что вы этот инструмент возьмете на вооружение и будете хранить деньги не на брокерских счетах, просто как бы кэшем, а будете дополнительно получать 5-6% годовых, что будет небольшим приятным бонусом для вас. До новых встреч, всем удачи в биржевой торговле.